Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Димон Егор. Стало быть, тути-фрути. Да. да. И добро пожаловать на обзор варкапа под номером 287. Хотя последний был, по-моему, 283, но это не важно. Здесь у нас очень много демок. Это у нас сроки Тран победил Дональд в ЦП. И это собственно с чем мы его сразу поздравим И сразу скажу, что так как наверное все видели предыдущее относительно этого видео про спонсорство У нас уже появился один спонсор, уважаемый прокипоп <клик> у -у -у. И в общем-то вот, вот и сразу обзоры поехали Так что давайте ребят присоединяйтесь к прокипопу также я там рассказал, что много-много бонусов будет спонсором Так что не только обзоры вас ждут В общем-то ладно, давай это самое, так сказать Опа Так, значит, обзор Это у нас Rocket-версия Стрейф-карту У нас тут 10 ракет лежит, батлсит Видим старт Тут у нас старт прямо здесь Находится он где-то по этой довольно странно, на самом деле, я только сейчас это заметил тайр есть, можно ТР замутить но ракет всего у, у нас ограничено все поэтому Тайер, возможно, будет не очень эффективным в общем, старт, буст, летим можно еще наверное, пару ракет кинуть можно ну, так, осмотрительно так пройдусь, начал не спеша офигительный дизайн с титрайдерами mm -hmm. водопады, кстати, шумят, я сбил. Да, неплохо. Идем дальше. Очень сложный коридор. Курвы. Ну, что поднял? Деревья. Очень классные бабочки. Деревья, деревья можно посидеть, если чё. Хочешь сел? Хорошо. Деревья можно посидеть. Так сказать, а праздник. небо, небо какое, смотри. А, а, а да, да, там волны вроде какая-то. Да. Осенние деревья. Что было летние, вот осенние. Идем дальше. Ромашка, ромашка, ромашка на маке. вообще класс Смотрим, еще на деревку один стоит Дизайн 100 Ляна свисает. Тряпки. Тряпки. Бабочки, огромные бабочки, пиздец Пауки тоже не менее. Огромная ромашка там, Димон. Где вот это? Да. Вообще огромная Она еще воздухи летит? Мне да, <свист> да <свист> походу. <Все>. Летящая ромашка. <свист> так, перенесем. Да? Опа, вот это не Опа, Опа. Опа. Все. Так, логи. все. Все. Короче, не пишем обзор в пизду. Да. Все, <свист> это убивает. как? Так можно. Такие карты, блять Не, нахуй, disconnected <свист> все. <свист> все. да, ушел. <свист> так, Беларуси, да. Так же, почему-нибудь? пройти типа быстро что-ли? ну пройди как-нибудь как-нибудь, быстро, но не спешат нет, бяжка. но у нас 10 ракет стало быть, где попало мы их не можем кидать да, ракет спам нет. это у нас не ракет спам поэтому надо но ну, как Димон собственно сделал все ракеты так и надо расположить ну, почти ну почти, да а чё почти? так и надо, не? И mm. там бус по себя что-нибудь сделать ну что? ваша очередь или как? а что моя-то? а что я могу сказать? Ну, я не знаю, может у вас есть какие-то про-советы? про-советы? да? А, ну первый про совет здесь, что нужно делать ГБ от стены, потому что это будет эффективнее с начальной скоростью, чем делать от... от ну, в смысле, надо делать от задней стены, а не от боковой. От боковой мы максимум там, ну, 1100-1200 получим, а от задней стены мы можем получить 1300. Ну, наверное, вообще идеально. Но я так сейчас, конечно, наверное, не сделаю, потому что это надо тут привыкать. Ну, 1200, 1200 тоже, тоже сойдет, да. Следовательно, далее мы отстреливаемся от следующей стены, здесь делаем под себяшку. И вот здесь тоже важный момент. Надо не, не просто отстрелиться, а отстрелить себя чуть-чуть вниз. Mm -hmm. Чтобы под себяшку сделать здесь как можно раньше. Но при этом не слишком вниз, а то вы не успеете сделать под себяшку. Ну, если вы на рекорд трудитесь, так сказать. Далее делаем здесь под себяшку. Здесь у нас где-то 2400 И здесь, возможно, у многих, кто быстро проходил, была проблема, что они вот эту рампу еще задевали. Потому что отсюда, от этой стены, делаем ГБ. И чтобы эту рампу не задевать, как раз таки, начальный спейсинг нам в этом очень помогает. Потому что мы отстреливаемся вниз, делаем под себяшку раньше. Следовательно, здесь падаем тоже раньше. И здесь отстреливаемся тоже раньше. То есть у нас кулдаун смещается и мы получаем э, достаточно хороший плюс по скорости, по спейсингу и так далее. Ну и здесь все как сделал демонт по спейсингу. Здесь естественно нужно делать э, ским этого угла. Далее делаем со, с, со скальзыванием э, ГБ от этой стены. Ну и здесь просто летим. Здесь, по-моему, никаких мы ракет не кидаем, да? В этой... На ну, этих компании. Да, а, ну, ну да, под себяшку. И, собственно, к скорости у нас будет много. От этой стены уже отстреливаемся. У нас остается здесь одна ракета. Ее можно по своему усмотрению либо под себяшку кинуть сразу после ракеты, либо сделать еще один прыжок и отстрелиться от этой стены к финишу. Еще суть здесь просто в том, что на большой скорости делая ГБ от этой стены вы у вас как бы мало контроля в воздухе, потому что здесь что-то типа, сколько там, 3500 где-то скорости где-то, да, где 3500 вот, и вы не сможете сразу поворачивать на финиш, а с подсебяшкой вы сможете сразу же с начала туннеля начинать поворачивать на финиш, это будет немного вроде как быстрее и сразу попадаете на финиш. <как> <как> no, okay. Ну давайте попробую я попробую как-нибудь. У меня, наверное, не очень хорошо получится. По спейсингу я здесь не подхожу немного. Делаем под себя от этого пада, и желательно сделать э, на такой высоте, чтобы попадать не на рампу, не резать себе скорость, а попадать уже вот на эту платформу. На ровную землю Здесь сделаем буст Ну и здесь, так как у нас скорости не очень много Обстреливаемся Ну вот и все, собственно Ну, карта сама по себе сложная только в том, что нужно все ракеты очень хорошо выстрелить А в остальном она, ну, ничего такого в ней, прямо задротского нет mm -hmm. Вот, есть что добавить тебе, Димон? Нет, все правильно, раскидал, так сказать да, правильно. А Тебе понравилось? Да, да, понравилось. Конечно, ну, понравилось. Ну, опа, плюс 32. Все. Ну вс. Э. Почти. А? Вот, о. Все нормально. Он пошел. О, еще в конце. Плюс даже. Не. Ну, в общем-то, вот, примерно так это выглядит Только, естественно, все побыстрее Ну, естественно, вот, этот, вот, вот эта ракета Она достаточно техничная Можно, конечно, и задом делать ее Если вам так удобно Но есть большая вероятность, что вы будете падать сюда в воду А если будете делать передом То у вас, как бы, контроля сразу больше Вы задом... Здесь передом вы сможете сразу к стене прислониться Как нужно А задом но это не совсем комфортно, хотя mm -hmm. если кому-то удобно, то как бы ради бога, ни законом не запрещено, так сказать. Ну, mm -hmm. я пытался тут спиной делать, я в итоге от вторую стенку, вторую стенку, отстрелился очень поздно. Ну, да, но, да то что ты типа прислоняешься позже или там как-то выравниваешься позже, есть такой да момент. И реакция такая. Ну или только, да. Только развернулся уже с тем карьером Как понимать, вообще, что происходит? Сразу обратно разворачиваться, отстреливаться. Ну, пойдем тогда смотреть демули. Да, пошли, пошли. Пошли, пошли. Демули. Демочки, демули. Так, начинаем с уку 3, естественно. Будем по очереди, как обычно. Я начну первый. С Комполомуса, Калининградрус 37,2 Play. Да так пошел, пошел. это ракеты ну сразу очевидный минус что нужно отстреливаться от себя а не под себя особенно в ИКУ-3 ой как заскинил там да красиво походит максимально сейво. ну почти Ну, вроде без косяков особых прямо. Все ракеты, правда, потратил до финиша. А вот q 3 кстати, вы про ВК-3 не рассказали. Но, походу, демок давай тогда. q <coughs> 3 в конце нужно сохранять... Ну, для более-менее среднего тайма, для средней дорожки, можно в конце сохранять ракету, чтобы ею отстрелиться либо в туннеле на финиш, либо на самом финише от стены, потому что завернуть на финише вы не можете, вы в любом случае врезаетесь в стену на большой скорости и скорости у вас нету так, давай, Димон, чё там керф из Китая 34.3, плей керф керф. 40 минут уже? Теоретно. да, старается наверное сейвит ракеты, да, кстати, угу. все вообще, все все, все сейвит все ракета игрит да, для лохов понимаю что. Так. куда же он сейвит ракету ГФ сделал, ну что еще один, ну там да, правда будет две ракеты, ракеты. да, две ракеты это потенциально пару секунд на самом деле 34.0 миллениум плей хороший отстрел первый, вот отстреливается уже от себя 1603 да. пока уйди. что хорошо идет, да Ой-ой-ой, как на этом, на страхке, Стребилось, конечно. Ну, да -а -а. в целом... В целом, неплохо. В конце даже красиво, 999 упсов. <laughs> ну, нормально, только... Э, я думаю, что нужно более какие-то прямые траектории пытаться делать, в ИКУ-3 особенно. Надо над этим поработать. Кузлех 33, пять плей. давай мы ну, обозревайтунька. Ну Куз Кузлеха да. ну-ка. Да-да. 15 минут уже перебил чувака, Как было 40 минут. Смотрите, да. Ну это стивы, скажем так. Скиллефов перебивая всех. Ракеты использует просто как стивей. 2000 в этом корабле практически. Да, 2000. Нет, не использовал ракету на резком завороте. Злег. Тут, тут? На островках. Так, Примерно я буду спускать попозже. По да. Ну, я буду попозже. А mm. то что-то это. Ой, в конце. ой ой ой ой так... ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Пару секунд, думаю, нормально будет. Отстрелился на 360, но ну, на 180. Тоже красиво. Скорость пока хорошая. Ух, блядь, какие резкие движения, да? Да, это, походу, мой пиздюк. <с> походу, типа. Типа, да. Я, я вроде не уверен, мой Да, да. Вроде, как бы, движение резкие, а тайм-то 31.5, ну. нет тайм-то на самом деле хороший. Правда, вот в конце немного, наверное, не по плану пошло. И пришлось тормозить. Но в целом, очень даже. Ну, хорошие ракеты, хорошие. Но сама карта еще, она в EQ3 очень неудобная. Я ее тоже пытался в EQ3 сделать рекорд, но я плюнул там. Этот шайн который с трендж нашел другую другой роут и мне вот стало да. лень томми да. из санкт-петербурга 30-0 давай так. Димон, давай ну-ка ну-ка 900, 900. У -у -у. Так, так нормально не рампу завязал Астрофит как черт нормально. Где ну просто. Чуть ли не промахнулся по островкам. Нормально пошел. Рампу, я так сказал, да. Одна ракета. Использование здесь. Ой, потерял, ой, потерял. Ну, пойдет. Ну, потерял, зато он, кстати, на финиш получше завернул mm -hmm. из-за этого. Так что может быть он даже и не потерял в плане тайма. Просчитано. Просчитано, да. Все калькулейтон. Tempx28.9 с разрывом в 1.1, а прошлое вообще полторы секунды было. Плей. Блин, я опять рано запустил. Ну, сейчас темп кейма. Tempx Up 3. Да, Tempfex у нас сумеет играть но где-то, видимо, вот по роуту немного пропустил может где-то по скорости не дожал перелетал один островок а, ну Скорее вот он перед здесь, рампой, да. да, перед рампой потерял тут только пробок утрешники поймут, как-то ходить правильно ууу, еще в конце я... И скорость в конце не набирал, но ну, mm -hmm. пару фреймов, наверное, потерял, но ну, может даже не пару чуть больше, но все равно мы это дефраг. Это Здесь на фрейме и, да. и счет, да. Mm -hmm. Так, Skyx перебил Tempsa, между прочим. 28.8 плей Нормально золото выиграл. Нифига! Да. 2 10. Нормально. тоже прижимает зоны, смотри, как вжимел. Нифига, он проскакал, типа. Я же говорю, фейк, да? Че это? Ну не знаю. Две ракеты осталось. Где-то одну Ну не использовал! Завязал. Господи! А мог бы в конце себя на финиш еще толкнуть. Вообще-то. Раз уж осталось, так сказать. Ну ладно, что ж поделаешь. Но ракета хорошая, нормально. Прямо реально как фейк. Гоняет как фейк. 28.6, гмук точка, плей. Ого. Это резкий старт. Вот. Провокационный Но. старт. Ну, роут у нас более-менее, у всех уже становится одинаковым. Ракеты более-менее одинаково располагаются. Прыгал по островкам. Одну да, ракету, ракету вообще почти потерял. никуда. Да. Рампу пропрыгал хорошо. Так, завязал ракету тут. В конце. Нормально, вот, оптимизированный роут, по идее. Просто все чуть-чуть побыстрее и будет 24. Ну, <свизи> <No>, 25 <связываем> <к <к <к).> Так, диман Дам нетлайт, 28.5, плей Так Тут скорости так-то мало Ну, no, маловато, <пай> чё-то, да Опа, на да, страхе использовал. Ух. Потерялся, слегка потерялся. Вот, без ракет финиш тоже как вариант. Вполне себе может быть. Прокипоп, наш первый спонсор. Mm. И пока что единственный. Не оставляйте его в одиночестве, так сказать. И... Будут обзоры, буду вас шантажировать, блядь, нет обзора, нету спонсоров, нет обзоров, ясно? Нет, на самом деле потихоньку начнем записывать, просто ваша поддержка, дополнительный мотиватор И я смогу даже поесть Так, ну что, 26.4 прокипоп в плей На 2 секунды почти, между прочим Но прокипов нормально в последнее время, вроде как, насколько я помню, очень хорошо играет Да, отдыхал в биле у него тут да, нормально он d200 как надо d300, да заскимил 1400 uh -oh. Uh -oh. нормально сомнительно сомнительно прошёл рамп ну, no. вот эта дорожка шайна как раз но он на рампах не очень да, хорошо отыграл поэтому у него тайм такой но да, прошел очень даже качество, нормально так это у нас это пакистан да иван 1488 на на 70 грубо говоря перебил Плей, блин опять рано нажал пта. да это таймскейл таймскейл димон блять спалили ну, здесь у него yeah. скорости поменьше в туннеле угол он не скимит 2200 всего на островках но вот с, рамп, с рампами, с этими, он, конечно, намного лучше прошел, намного быстрее, поэтому у него и тайм такой. То есть, если бы у него был старт, получается, как и у прокипопа, он бы сделал, наверное, 25, бы точно сделал там верхние 25. 26.2, Хейс, play Давай, демон давай. Так. Давай, Емон. По очереди я забываю. Давай. Угу. Ну тут то буст видел, как начать буст, нет. Да, буст. Такой буст, конечно, никто такой не сделал. э 300 летит, рампу, 2400 все летит. Не заскинул, вот его 1300 30 130 набрал. Так, ржек, ну тут по траектории не очень ничего несет. Бон но стремился нормально. Летит прямо на финиш. Прямо на финиш. Смотри. О, чуть не упал, господи. Боже. Да, по траектории вообще. Напряженная демка у меня сердечко застучало так, Брич. 26.0 плей третье место, поздравляем Брича с третьим местом 700, очень странно очень высоко чуть-чуть подскимил 1300 тоже набрал а, С островков. Траектория очень удачная. Ну, кстати, нормально рампа прошел, Достаточно быстро. Не бравил Ну, что он без скуда пушки играет, когда его знает. Ну, в общем-то да, нормально, почти 25. Я думаю, что если бы он в конце нормально еще подстрейфил, то... Может быть и 25 взял. Кет, второе место. 25 и 3. Плей uh, Поздравляем тебя, Кет Час играл Ух ты Какие резкие игры Ну не да, у него высокий сенс, походу, очень высокий Либо он просто шкаф И рукой умеет дергать так резко Нормально пошел, не да, не понравилось Да, 1800 сразу Вообще Блин, вообще неплохо. Ну да, да. и в конце выстроил себе фрейм. Нормально. Ну и первое место, Бригант. Поздравляем тебя. 24,6. Mm -hmm. Я эту демку скрывать не буду. Видел у этого Power Heavy Metal. И у меня даже есть уже к этой демке критика. Что можно было бы и получше на самом деле. Mm -hmm. Так, давай. Плей еще на сервер тайм посмотри две минуты ну реально можно было бы и три поиграть бригантов сейчас смотри сейчас будет три себяшка ну ракеты ракеты хорошие тут типа ничего не скажешь от себяшки хорошие но вот этот вот этот момент с рампами мне не очень понравился потому что на мой взгляд можно все-таки пройти рампы по более узкой траектории при этом не особо потерять в скорости зато переобрести в спейсинге и ну собственно в тайме ну я не знаю я особо в q3 прямо не затрачивал ее мы там один день по моему цпм вот в q3 на стриме поиграли с димоном с дональдом и mm -hmm. все так что ну молодец, в любом случае первое VR? место Да, ВР сделал Я думаю, что Шайн тоже бы какой-то Комментарий, может быть, оставил Кстати говоря, вот становитесь спонсором Второго или третьего уровня и я попробую, может быть, Шайна На какой-нибудь вк обзор позвать Или Романа Жана, кто его знает Так что это Старайтесь лучше, так сказать Так, спэм 22,8 Кузлех. Лай. Блин, опять рано запустил, я забываю. Я сам свой а синхронизируюсь. Я, я сам. Я сам забываю пользу наверное. Вот это странный старт мне, конечно. Да, нормальный старт. Красиво. Так, и тут на рамку Где-то оп был. Тут оп. Господи мой. Боже мой, столько оп. Да, вот, до хрена, что моргает у него. Ну, нормально, кстати, нормально прошел. Единственное, что старт бы сделал получше, а в остальном все хорошо. Старт бы получше сделал, может быть, и 21 бы сделал. 24 Томи СПВ, play На 400 всего перебил. Ну, нормально, под сути, Себяшки просто везде Насмарайся стримом бок, да. Надо поучиться Томми заворачивать кнопкой в бок Кнопками стрейфа По -моему, потерял, вперед, Томми, Да, но ну он пытался, но это... Ну за попытку конечно класс. Плюсик, да Ставлю класс, ставим, ставим с димоном класс А за потерянные подсебяшки ставим не класс вот так да так, быстро x8, российский санкт пт раша 21.6 play ну вот уже mm -hmm. старт более-менее оформленный себя же потерял Вот как же работает, он вроде стреляет от себя, а вот иди у софт там там. Mm. Ну как, <связываешь> не знаю, кстати. <связываешь> Но нормально, кстати, быстро пошел. Единственное, вот я заметил, что уже получается третий пока что человек начинает старт слева. То есть они с левой стороны еще поворачивают потом. Это же ЦП. Тут э, можно повернуть и, и с правой стороны. И это будет быстрее по траектории просто. И это типа изначально сотки 2-3 дает, а в дальнейшем намного лучше тайм ваш станет. Так что траекторию, я об этом говорил на прошлом каком-то обзоре, который спонсировался Лунтиком. Какой-то там star был, я не помню. И там я тоже говорил, что зачем вы делаете такие прямо Какие-то непонятные, я не знаю, полу полукруги, которые вообще абсолютно не нужны. Но ну, в общем-то, следите за этим, следите за траекторией, а не за тем, сколько у вас там скорости по итогу будет Миллениум 21.5, плей Вот опять, mm -hmm. что? Ну, здесь Безпуста. ладно. Без буста, но здесь ладно, он с правой стены в конце толкнулся. Ну че, хочется еще, Чего пойдем, 2-200 на падах. Да, нормально. Не, ракеты нормальные, вообще нормально. Правда, последнюю в никуда, но ничего страшного, в принципе. Так. Сергикус. 194 на 2 секунды перебил play так чё не без густа под себя шка хорош и опять а, от рай. левой стороны так Что Твой юрдик, Димон. Без да? Без бустов. Без Не понравилось тебе без бустов? Мне понравилось слово без Ну ладно. 19.3. Православные. Так сказать, 19.3. Геймрок. Плей. что то я затупил жестко. Да ладно, бывает. Я, уже вечер мы пишем я, я уже устал я недавно проснулся вот а. так 2 300 2 400 под себяшка mm -hmm. себяшка там я вообще никогда не видел аутентичная по себя Так, последняя ракета куда что ты не никуда? так никуда ага. серьезно Роут с девятью ракетами геймрок <связь> еще раз мне пришлешь Рокетран с неиспользованной одной доступной ракетой я твою демпу смотреть не буду больше, ну, понял? То есть, если на Рокетране 200 ракет, он должен все 200 ракет завязать? Не, ну если ограниченное количество Ну 200 это не ограничено. Ну да Ну да Неограниченное Так 145908. 4 из Нидерланд 19.1. play на 200 перебил геймрока так, у тебя классные дверь, тебе 300, ну всё, давай так, ну как будто под себя, что он залетел туда да, нормально <marijuana> ну все плавненько, да, ничего не дергается. какой-то фейк, походу, Емон вообще-то да, я узнаю ну, что заметил что? Это вот все люди перед э, тем резким поворотом, они как-то мышку так двигают, в итоге всю скорость перед стеной теряют. Ну да вот, Ну вот, все, вот это вот ваша, да. давай следующего Давай следующего подавай да. <laughs> 18x4, yeah. ну-ка Из Японии, Плей Японский дефрагер. Вот Почему бы старт. нет? старт Японский старт на самом деле, в этом старте есть смысл, если его сделать нормально, но ты врежешься в стену. Я не понял, что произошло в конце, почему он так низко оказался. Да, что-то странно. Ну, ну да ладно. Это японцы, мы оставим их японцам, так сказать. Пусть японские обзоры обозревают эту демку, потому что мы ничего с Зимоном не поняли, какие-то иероглифы. Иерегрифы. Иерегрыфы, да. Или. Кто? Кто? 18.1, крафсил. Плей. О, кстати говоря, крафсил. Тоже новичок. О! Стал. О! Справа. Все. Все. Еще и слева, потому что скорости не очень много, зачем ему так к правой стенке пристаняться, если он может клево Это все очень, кстати, хорошее решение, которое. Говорят и мне о том, что, во-первых, не умеет Крафсил поворачивать боковым стрейфом. И и делали. Да. Так. Ну, над этим надо поработать, а демка очень даже хорошая, очень даже быстро. Вайленс из Узбекистана, 18.1, на фрейм перебил Крафсила. Лей. Тоже отправила. Вообще, везде я стенки А здесь? и здесь. Ну, вот там, Димон. Под себяшку сделал. Вот, под себяшки туннель. Ой. Че? Сделал в туннеле под себяшку и за счет этого раньше на старт повернул. То есть в этой под себяшке есть свой скрытый смысл, так сказать. Ну, нормально, хорошая демка. Ну, если мы, давайте так договоримся, если мы ничего плохого сразу... Критику не говорим, значит демка хорошая. Мы не будем каждой демке говорить, что она хорошая, потому что это выглядит как будто, типа, ну мы ничего, ск ничего не сказали, но демка хорошая. Просто мы нормально смотрим, просто иногда нечего сказать. Ну нормально человек прошел. Ты же не будешь ты капываться, что, блин, вот тут, конечно, вот ГБ бы на столбсов побольше. Вообще рот неправильный Да, да, ну типа, понятно, что человек играет на на пределе, так сказать, своих возможностей, mm -hmm. поэтому такое... Стараемся смотреть перспективы игрока. Да, да, да. Да, да. спасибо, Димон. Ты прямо мои mm -hmm. мысли, мой вагон слов, типа, бесполезных в одно предложение вместе. Красав. Вот так вот. Да, приз за оригинальность тебе, Димон, дадим на этом блокапе. Нет, нет. Появишься, Димон. 17.8. Ватитада. Плей на 300 перевел уже 17 у нас появились секунд 200 минут 200 минут 200 минут 200 минут 200 минут 200 минут 200 минут 200 Блин, вообще красиво. Вот это красиво, молодец. Правда, старт бы вот на стриме бы подглядел, ну. Ну ч, как, как не все. Зайди на стрим, подгляди эту. Зайди вс. Да, внутри. 17-4. Кипиш. Динозавр сейчас у нас гастерический будет. Плей. На 500 быстрее. На 400. Че, че? Ты не успел. Че, че? все в порядке. Ясно. Yes. Yeah. Yeah, <laughs> все ясно, него... <laughs> кинул меня, сука. Кто кинул тебя? А, а мы кинул. же договаривались, что кипиш пока не сменит модельку, мы не будем говорить, ну, так, ну, потому иди, что, что ничего, потому что ничего не слышно. <laughs> ну, мы же дефрагер, мы играем без мониторов, мы на слух все такие. Да, да. Понял, кипиш. Два сейчас. Кстати, это, смотри это. Айди Дерки какой, 777-37. Класс. Ну, читер. Я <р 3000> <рех> что я могу сказать. Какой-то это исторический айди. 17.3, на час гол, плей. На соточку, ну блин, кипиш мог бы и начаса перебить на самом деле. Минута сервер тайм, конечно мог. Конечно мог, а начас мог бы и две поиграть. Перебить вообще всех походу. Да, если он за минуту такой поставил. тайм. Ну, нормально, кстати. Правда, лишнюю ракетку где-то заюзал. Ну, правильный роут мы показали, и правильный роут мы увидим в конце. То есть, в, на старте, так сказать, топа. Я думаю, что все, кто смотрит обзор, смогут равняться и сравнивать свои дорожки сами. Мы уж за вас не будем эту работу над ошибками делать. Ну, в плане того, что... Вы ошиблись с роутом. Очевидно, что вы ошиблись с роутом, если у вас ну типа. Ну бля. Ладно. Не буду сейчас начинать долго это тягомотино. 16-9. Механика из Эстонии плей на 400 перебил. Ну, не, многие не ошиблись с роутом. Многие просто. О, нихуя. Это подожди. Давай еще раз. Да, да, это да, Просто у многих Меньше скорости, чем можно, так сказать. Как думаешь, это приз за оригинальность? А вот я сейчас об этом подумал. Давай пересмотрим, давай. Блин, демка классно. Так. Я, так, я пересматриваю. Я, я Нихуя! Оху... <связь> <связь> Просто <связь> под 200, бля. Просто это приз за оригинальность, механик. Поздравляю. <связь> это <связь> твой первый, по-моему, приз <связь> за оригинальность. Из изобретенный буст просто. Ученые нашли новый буст. Британские ученые выяснили, что у механиков выше IQ, чем у других, да, типа, отраслей сферы работников, блять, с чем-нибудь, не знаю. Так, механика записываем в этот... в лист. В, в лист оригинальности, но пока карандашом демон запишет. Ну, к малу ли еще демки есть, вдруг кто-то пиздело пишет. 16.9 совсем немножко перебил Skyx, механика play. старт Стоп. нормальный. Ой, вообще красиво ну, фейк, блин ну классная демка очень классная чистенько все выполнено хорошо единственное что э, почему мы делаем давайте так быстренько пробежимся по комнате с падами если кто-то вдруг не понимает потому что это не первая уже такая демка почему мы делаем гб со сочи со, со, со, со скальзыванием, блять и, типа, стараемся как можно больше вправо взять потому что нам потом надо поворачивать влево а если у нас много скорости и мы поворачиваем влево, с левой стороны то мы повернем плохо и сохраним меньше скорости а если мы поворачиваем с правой стороны, следовательно, мы, при... мы сохраняем больше скорости это по траектории не совсем правильно, но ЦПМ это... Это. CPM это, это не VQ3, здесь траектория не так сильно может решать, как э, сохранение, допустим, 20 упсов. Вот. Вот и все. А, ВМО! 167. play Так. Стоит. Стоит, Смотрим. ругается на маппера, походу. 17 минут стоит. Да, смотри. О, высказался, смотри. 162. Вот это буст, конечно, умало. Спасибо. Чуть-чуть. Нормально. Да, у да, Нормально, вообще. Пойдет. Красиво. Да. Сжму класс, да, класс вымог. Красавчик. 166 гмук. Плей. Ну, тут старт. Да. Ну, по -по старт не очень, да, эффективный. Ну, вот это только оритор, то только да. да Здесь скорость побольше. Торнампо и на старт лучше. Да, и на старт лучше про это по повернул. На старт? Ой, да, ну, на старт. ну, на старт. в конце, который. Угу. <связь> ну, этот на F, как его? В старт <связь> вот этот ну, все поняли о чем я хватит делать вид, что вы меня первый день смотрите первым и 2, хухала плей на 400, перебил мук точку так, классный буст классный буст нормально буст нормально буст прижал, я осуждаю, так сказать вверх называется. 3000 почти на финише. Блин, нормально. За счет старта, мне кажется, в основном вырулил. Очень классно все прошел. Единственное, что он зацепил рампу на рампах. И mm -hmm. потерял там скорости. Можно было бы, наверное... Ну, хотя у него такой, наверное, роут и был. Ему так удобнее. И ему так было стабильнее. За счет чего он и сделал, наверное, свой тайм. Это все очевидно, логично. 15,8 хостовара. Еще на 400 перевел. Плей просто варбу. 4 минуты серверами, вообще всех минуты после 4 минуты плюс 2 фрейма так неплохой старт, что я могу сказать ну, с утра ой-ой-ой, 300 было вообще жесткий, ребят. жестко ребят жёстко, Димон чё-то да что чё страшные люди играют, походу на туре 4 минуты и уже мой старт перейдет на туре как бы. Короче, надо плакать. Да. Об... Садиться в угол, обхватывать коленки. Да. 157 AV Lone Tisk. Кто это такой? Я Держу, не знаю. Да? Первый раз вижу. 52695. Димонса 3. I для ли тебя. О -о -о. Демка посвященная тебе. Плей. Бля, кто только сейчас плей да правильно я сказал плей блин нормальный бус он блин все лунтик короче это скоро нас с собой перебьет димон это Ух, ох зумеры кто? кто? лунтики ну блин вообще классно прошел 15.7 нифига себе очень классно прошел, а выглядит как будто 14.7 странно, у тебя может где-то лишняя секунда засчиталась Лунтик, ты переиграй карту а то тебя темпекс какой-то перебил и снили, что это такое? вообще? на пару фреймов перебил, темпекс, play. так, достал ракету, пошел, очень странный старт, как японский старт ну, Снили это походу где-то в Японии, Димон. Mm -hmm. Даже звучит по-китайски. Фу, бля. Ну вот минус этого старта в том, что у него получается. У него после третьей ракеты с его роутом было скорости 1700. Плюс у него спейсинг был немного шире. Что является минусом на этой карте а со стартом с двух ракет можно получить те же 1700 с хорошим бустом первым и спейсинг будет уже то есть этот роуд в любом случае получается а темфакс его сделал более-менее нормально этот роуд не очень значит не вся японская продукция хороша димон. За -за запиши тоже карандашом да, я, я а еще но я немножко перебил. Мм, 15.7. Плей. Мм. Мм. Мм, да. 20 рот Ну ладно, что он тоже на мапере ругался. Да. У него он у него словарды запас больше, чем у ВМО. Вот так вот. Вот так ой, вот, 3, ой, ой, 3 ой, ой, ой. на финише. Финиш быстро, да. Да, да, но, но это вышло, видишь, вот на такой скорости это уже не очень эффективно, потому что ты завернуть быстро не можешь, ты либо теряешь скорость, либо что. Но в этом случае вот как раз будет удобнее под себя, себяшку сделать и сразу поворачивать. В ритме из Юса. 15.6, play. В ритме. Да. Так, бустов нет. Бустов спасет. Ну no, да. Вот чувак просто сделал буст со скальзовать и сделал только 4. Последний mm -hmm. полных бустов. Класная демка. Классно. Да, концовка мощная. Мощная концовка. Но не выйти, ну, пус. Видишь, пус, конечно. Вот сделал буст по любасу и выиграл mm -hmm. вот эту сотку. Пус, собственно, 15-5. Пу собственный персон Пу собственный. Ой, от, от левой стены. Ну это... Ну это минус. Это... это минус 136 по моим часам, так сказать. Угу. Вот со, со соскальзыванием Со соскальзыванием, блядь. Да. И повернул Здесь хорошо. Прыжка. Да, без прыжка и все, видите, да, хорошо повернул, и траектория классная, и скорости много. Пус, красиво, как, как и обычно в последнее время. 15-4, Хейз, а, ну третье место, кстати говоря, поздравляем тебя, Пус. Да, Рис, класса. Да, Рис. 15-4, Хейз, плей. Uh, Второе место, поздравляем тебя, Хейз. Mm -hmm. скобки. Скобки, mm -hmm. Ты минуты поиграл топ-2, я... 100 плюс 100, ну не 100, ну ладно. И что ты имеешь, ну да, лентик ядина, а Трампу задел. Так, нормально, ну финиш еще ядерный просто. Вообще не вариант. Блин, нормально, нормально. Ну да, то что рампу задел, не очень хорошо, но видимо перебить себя потом уже не смог. А в целом ДМК очень сильная. И наш фаворит в данной гонке плюс. 600 сделал второе место с большим-большим отрывом. Дональд 14,8. Поллы. с Свером. Дональд. Но это ненадолго, братан. А может ты надолго отключишь? Но если мне будет лень вот, видишь, ой ой ой Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 100. Нормально да, Ну Но это плюс у меня 14 880 вроде как Значит э он сделал сколько? Плюс... Сколько? Бля... Да не важно, короче, сотку Вот столько, еще сотку Вот столько И ты руки так разводишь Вот столько сделал В общем-то, да, классная демка ну, в таймскейле мы смотреть не будем. Особо рассматривать здесь нечего. Скорость, скорости у Дональда здесь очень много. Но я думаю, что это все можно еще улучшить. Так что Дональду стараться лучше. Бриганду стараться тоже лучше, потому что всего 2 минуты играл. Ну и механику все-таки достается приз за оригинальность. Самый классный, красивый буст. При вас опять же поставлю сейчас. Давайте перейдем в браузер. Так, и сразу в админку давайте я зайду. Вот у нас, кстати говоря, таблица. Давайте ее сначала посмотрим. Минус у нас получил никто. У -у -у. <свист> новый, сезон, но то и новый сезон. А, ну да, новый сезон. У Миллениума очень странный ник. Ну <свист> и, собственно, <свист> это все. Ну да, 16 демок VQ3, 26 CPM. Очень даже неплохо, очень неплохо. Так, заходим, значит, в админку. Вспомнить бы еще где, где это делается. Там. Новости. Рид а, во, поставить импрессив. Это у нас Hunterant23RL. Поставить импрессив. Ищем механика. Механик. Импрессив, братан Сохранить Page not found А, ну это бывает Твой Impressive поставился, да Вот он Механик, поздравляю, первый твой Impressive Очень классный буст, возможно, я его, если запомню То мы где-нибудь его используем Потому что это, в принципе Возможно, даже эффективнее И мышкой вертеть много не надо Так что, это Димон, тоже запомни его Запомни, все запомни вообще. Да. Ну и все. Всем спасибо, ребят, спасибо. Еще раз про Кипопу за спонсорство. Присоединяйтесь, так сказать, в нашу армию привилегированных. У которых будут доступы к материалам, которые я рассказал. И, и больше даже, чем я рассказал в, в ролике, который про спонсорство у нас. Ну и давайте... До, с Дональдом обзор был бы прикольно, наверное, на русском Заставить mm -hmm. его еще говорить Так что я думаю, ради этого стоит это, это, Немножко постараться Так сказать mm -hmm. Да Ну все, всем спасибо Всем удачи, старайтесь лучше До связи